Здравствуйте, меня зовут Михаил. Мы занимаемся изготовлением профессионального оборудования для людей, которые работают на выездных объектах. В частности, у нас очень много клиентов, которые занимаются монтажом дверей, людей, которые занимаются изготовлением мебели, и очень много клиентов, которые берут нашу продукцию для домашнего использования. По многочисленным просьбам наших клиентов нами нам был заготовлен вот такой профессиональный и универсальный параллельный упор, который одновременно работает и с циркуляркой, и с фрезером. Если вы работаете на выездах и занимаетесь монтажом дверей, то, в принципе, будет достаточно и вот такого параллельного упора. Но если перед вами стоят более крупные задачи, которые требуют особого внимания, то вам будет интересен вот такой параллельный упор. Наш хороший друг Анатолий Федорович также занимается изготовлением профессионального оборудования для людей, которые работают с деревом. И он с радостью предоставил нам для обзора два транспортира. Это 180 диаметр и 200 диаметр. Кстати, очень интересно будет людям, которые занимаются мебелью. Так как перед людьми, которые занимаются изготовлением мебели, зачастую стоят задачи в изменении градусов при распиле листовых материалов. Что невозможно сделать на обычной циркулярной пиле. Ссылочку на канал Анатолия Федоровича, где он подробно рассказывает о функционале вот этих транспортиров, я оставлю под этим видео. Также оставлю номер телефона и контакты с человеком, чтобы вы могли связаться и, если вам интересно, приобрести его продукцию. Также два комплекта прижимных гребенок, которые будут сегодня работать в паре с нашим параллельным упором. Для того, чтобы выставить линейку в нужное нам положение в ноль по диску, достаточно взять какую-нибудь ровную плоскость, приложить к пильному диску и уже по отметке выставить 0 нашей линейки. Потом ее фиксируем отверткой. И после этого у нас уже нет необходимости каждый раз брать линеечку и отмерять нужное нам расстояние здесь и здесь, потому что вот здесь и вот здесь линейки уже стоят в ноль диска, мы просто берем и ставим размер, который нам необходим параллельный упор имеет массу настроек и регулировок вот эти два винта барашка позволяют нам поставить точный размер вот эти вот два винта позволяют нам сместить Упор в нужное нам положение. Снимаем упор и с помощью барашков позиционируем так, чтобы пылеотведение у нас было напротив фрезера. И устанавливаем сюда пылеотвод Откручиваем вот эти четыре винта и раздвигаем упор. Раздвигаем его согласно диаметру фрезы, которая мы будем работать. В данном случае я буду работать шестерочкой, поэтому размер я ставлю небольшой. И фиксируем. Теперь мы можем выполнять фрезерную работу с полноценным пылеударением. Ну и настало время поговорить для чего все-таки нужен этот продольный трек, какие операции с его помощью можно осуществлять. И если вы не определились еще с выбором комплектации, которая вам необходима, то после просмотра этого видеоролика вы поймете для себя, какой комплект вам необходим. Это может быть продольный трек на одной половинке столешницы, он может быть расположен как справа, так и слева. Также их возможно сделать два, то есть один будет здесь, другой будет здесь. Можно сделать, что он будет при подходе у вас с левой руки, то есть вот здесь, если необходимо два, то вот здесь. Также можно сделать один, но длинный этот трек по всей столешнице. Но здесь надо понимать то, что когда стол раскладывается и складывается, здесь будет небольшой скачок. Но если у вас будет ползун на 600 миллиметров то, в принципе, этого скачка вы ощущать вообще не будете, потому что он не будет у вас доходить до конца. Итак, что с собой представляет продольный Т-трек и какие функции с ним можно выполнять? Это для каретки. То есть, по большей части это надо только для каретки. И каретку я сделал вот такого плана. Мы каретки на продажу не делаем. Я просто ее изготовил для того, чтобы показать вам, как вы можете облегчить свой труд. Скажем так, просто импровизация. Каретка фиксируется в автотрек, при помощи вот такого ползуна, который просто накручен снизу. Устанавливаем. Ползун обеспечивает хорошую жесткость конструкции. Но ну, если есть какие-то люфты, то он регулируется. У него есть вот такие вот винты, которые компенсируют люфты, которые у вас могут образоваться. Каретка отлично скользит по поверхности. Нигде ее не закусывать, как бы все прекрасно. Устанавливаем наш параллельный упор на каретку. В зависимости от того, с каким материалом вы работаете Вы можете изготовить Немножко подлиннее и пошире А по транспортиру вы можете устанавливать необходимый угол и также распиливать его по каретке. Сюда, в эту часть мы устанавливаем транспортир. Так, вот это уж пока не надо. Уберем. Мы Сюда закладываем транспортир и крепим его к параллельному Теперь у нас появляется возможность выставления определенного угла. К примеру, поставим угол 45 градусов. также можно распиливать большие листовые материалы, к примеру, если у вас что-то идет 20-30 сантиметров без проблем, но это все будет зависеть от того, какую каретку вы для себя изготовите. Я же в качестве примера буду это делать на вот таком небольшом отрезке. Же, вот эту каретку мы изготовили универсально она работает как на циркулярке, так и на фрезере для этого достаточно просто перепылить ползун вот в это положение устанавливаем в каретку вот этот трек также по каретке и по транспортировке. Также и под углом 90 градусов. При помощи шкалы, которая находится на упоре и специального ограничителя, можно достаточно быстро менять позиционирование и размер заготовки а вот этот вот флажочек по необходимости если у вас прям очень маленькие заготовки то его можно изготовить самостоятельно чуть-чуть по длине чтобы он доходил до конца нашей каретки но ну, в моем случае это стандарт вот в таком виде они продаются поэтому я уже думаю каждый мастер под вот себя как-то доработает на этом, дорогие друзья, у меня все. В следующем видеоролике я покажу, как такой параллельный упор изготовить самостоятельно в домашних условиях. Покажу, какие комплектующие для этого необходимы. Но, к сожалению, мы их изготавливать не будем. Мы вам можем помочь в покупке материалов для изготовления такого параллельного упора. Также, если вас заинтересовали транспортиры, прижимные гребенки, переходите по ссылочке. Канал называется Анатолий Федорович. Я оставлю его телефон. Пожалуйста, заказывайте. Ставьте класс к этому видеоролику, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, делитесь этим видеороликом со своими друзьями. Мы стараемся облегчить ваш труд, чтобы вам было легче работать, чтобы вы делали свою работу с удовольствием. Всем пока!